Всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Рад вас снова видеть на своем канале. Не забывайте про подписочку и лайкосики. А сегодня мы решили приготовить рыбку. Довольно-таки быстрый рецепт. Это больше, наверное, даже закусочка такая. А это будет белая морская рыбка. В принципе, у нас уже был такой рецепт, примерно похожий. Это, грубо говоря, наггетсы из рыбы. Но тогда мы готовили в духовке. Если что, можете посмотреть, там оно это видео уже есть. Сегодня оно будет несколько иначе приготовлено. Оно будет менее, скажем так, правильное по, по поводу питания, но зато, я думаю, оно будет намного вкуснее, нажористее. Поэтому, я думаю, уже стоит приступить. Погнали! В общем, это пангасиус. Ну, в принципе, это белая рыба. Можете брать любую, там хоть палтус, хоть какую. Это по сути без разницы. Просто нарезаем на удобные для нас кусочки для жарки, чтобы получались примерно как нагетсы. Примерно вот такие куски. Ну, естественно, останутся немножко неровные еще кусочки. Теперь берем еще раз. И убираем сторонку их. На самом деле очень быстрый рецепт, готовится буквально минут за 20-30. Ничего сложного нету, но по вкусу будет прям очень хорошо. Очень приятно. М? М? На, бери Следующим моментом нам нужно натереть сыр Сыр абсолютно любой, твердый Который вам нравится Вообще любой Нам нужен сыр для того, чтобы сделать Классную панировочку Для того, чтобы Наши наггетсы были Офигенно Офигенно вкусными Так, сыр у нас уже в чашке Дальше у нас кляр идет мука, пару столовых ложек. Какая-то ущербная ложечка еще чуть-чуть. Вот так. И пару куриных яиц. Теперь хорошенько это все начнем перемешивать так сразу добавим специи сейчас добавим немного свежемолотого перца и немного сушеного чеснока и хорошенько это теперь перемешаем Наливаем немного масла на сковороду. Мы их заранее не обваливали рыбу. Мы будем обваливать и сразу же жарить. Потому что если мы ее так обваляем, то этот кляр останется там, куда мы ее положим. Поэтому обваливаем и сразу обжариваем. Берем кусочек рыбы. Заваливаем в кляр. Все, обваляли хорошенько. И сразу же на сковороду ну и сразу же берем следующий Ну что, друзья, вот и готовы наши, я не знаю даже, как это назвать, дранички из рыбы, что ли. А, в общем, это очень быстро. Я думаю, вы это заметили. Надо попробовать. Горячая. Это очень нежно. Прикольная штука. Хрустящести. Есть легенькая-легенькая такая прям хрустящесть. Хрусткость. Да. Я думаю вам слышно. Есть небольшая хрусткость, но больше это похоже на омлетик. Рыбку в омлетике. Прикольно, очень прикольно. Самое прикольное, что вот кляр, когда раскусывается, внутри прям она очень нежная рыба, прям очень нежно. В общем, пробуйте, готовьте. Прикольный рецепт, э -э, вкусный, быстро готовится, минимум ингредиентов. Вот. Не забывайте про подписочку на канал, поставить лайкосик. Мы постараемся почаще выпускать видосы. У нас есть некоторые сейчас сложности с ремонтом, поэтому видосы уходят не так часто. Э -э, ну, а я с вами прощаюсь, до новых встреч, всем пока!